Всем привет, ребят, с вами я Офер. Коп, чё? ПАПК! Чё? Да ну на! Ничего себе. <связывая> да, сегодня мы играем в а Первый ролик про папку. Я хотел сказать, что это первый ролик по ПАПК на моем канале. Почему я не мог залить его в прошлом году, так у меня был слабый телефон. Так. А -а -а. Осмотримся. Это еще кто? Охренево, тварь. Отдай стало! Вот Кому кажу стало одной! Мы У меня там кусочек лишился! Так. Вот они там мои союзники. Так. Начнем, как давай мы начнем высаживаться. Так, мы уже летим. Я уже поставил метку. Ясная поляна. Так. Кстати, уважаю вас в дискорте. Давай, я на ясную поляну плечу. Так, вот так это происходит. Давай покружимся. юху Так, все, быстренько идем домой. Куда мы идем? большой, большой. Секрет. Патроны, конечно же, подбираем. Патроны это все наше. Так. Э -э, там уже идут первые бои. Даже приземлиться не успели. Так. Вот. А -а -а. Блин. Так, узи берем. Кускуболочку. Это Илья выстрелил? Скорее всего, я. Так. Так. Тут а -а -а. О, а это значит вот. Выкидываем нахрен. Так. Так. Вот, вот, так. Встретимся, когда я, короче, отключаюсь до тех пор, пока не встречу своих. Меня! Так. Пожалуйста, возродите. Я вас просто умоляю, возродите меня. Пидраны, вы. Балина, так нахрен? Это что было такое? Я не знаю. Кстати, найти союзников что? Я короче хз. Короче, э -э, я посмотрю, как добавлять Все, друзья. Так что те, кто хотят со мной поиграть, приглашайте. Так. Бьем, бьем. на на на на на на на на на Так. Новая катка, новые приключения. Но это не точно. Эм... <смех> так вы видели 60 километров в час тут на такой скорости по идее должно убить человека ладно всем абсолютно все равно оба все первое оружие найдено всё, я все я вооружен все Ха-ха-ха. так в сковородка так о, Калашников. Все, я Калашом буду играть, потому что Калаш есть наше все. Те, кто будет против Калаша, являются официально быдл. Так, прикольно. Что это было? Так, я сейчас. Дымовая граната. Что? Так. А -а -а. У меня есть жилет второго уровня. Так где стреляет? Где? Вот она, сволочь. Эта мразь идет сюда. <триц> тихо, тихо, тихо, тихо. <триц> На нахрен. <триц> <триц> Охрененно! Мы его противника ранили. Нам не бежать к нему. А, там того, там уже лечат. Так. Так. Все. Хренеть. мразота попыталась закрыть, а я... Давай. я не понял, где стрелял он. Так. Там того же... Ой, какую же. Так. Ну-ка, желтого. <laughs> все. Так. Нашего убили опять, поэтому... в смысле? всё? Блин. би би би би би би би би Так, би хо хо те зовут о помощь давай давай джигип виде так что там у нас получается? это снять пить вот это это вообще надо было выкинуть вот, вот это выбросить тоже зач... вот это тоже зачем так по идее нормально Опять мы едем куда-то, ха-ха-ха. Так. Еще двух дебилов выиграл. Да хрененно. Неужто что мы так тупо сдохнем? Крайне тупо сдохли. <связь> Меня! Ну чё Регенься. Так. Блин, тут воскресительных пунктов нет. Не хоть. Чё ты делаешь? Охренеть ты дебил. Так. Так. Вот. Вне. Ч Чёрт... ⁇ Хотя-то не пятая. По продолжительности мы на четвертом месте. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка колокольчик. на нового видео на канале Кенефи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И мирова